Значит, теплая подкладка, холодный пришел сверху. Теплая подкладка фиолетовая, фиолетовая, вот она, фиолетовая, всюду, всюду, всюду, фиолетово-коричневая. То же самое, только вкус бледнее. Всюду фиолетово-коричневая подкладка. То есть это такой классический подход, когда идем через горячие цвета, а сверху накладываем холодные, то есть классика, вот, вот хорошая. Ну, может, даже немножко мало вещества. Может быть. Смотри, мощненько взять и начать закладывать вот штриховательно закладывать содержание небочка густо синенькой. И даже видно, что там прямо вот такая каша краски. Она прямо видна, эта каша. Накидаешь. Домичек у нас коричневый, Чуть-чуть и желтит. К середину попадает вот это окно. Чуть выше оно середины. Поэтому от него спляшешь идею дальнего домика. Середина формата всегда удобна. Mm -hmm. И вот наша основная, первая, которая будет задействована. Отражение по вертикали, плоскости по склонам. Mm -hmm. Вот с таким набором пока, пока мощным, надетающим. Mm -hmm. uh -huh. Потом, конечно, будем едящий слой. Mm -hmm. Штриховательно, mm -hmm. ну вот эта шпатлевка, это самое неподходящее не для. Шпатле... Шпатлюем только когда мы уже просто откровенную мозаику делаем вертикаль и сразу появилось отражение Обозначили плоскость. Светлые партии любят вещество. Уходящая плоскость любит ступени ухода. Формируем Одна ступень, вторая ступень, здесь темная ступень, формируется идея ступеней выходящих. Этот первый набор, конечно, может быть вот такой мощный, нагловатый, немножко грубый вот свои укладки. Ну, зато по получить фронт работы. То есть не шпатлёв. Просто шпатлёв тебе не интересно. Ведь тут же это же можно было сделать, например, сразу с какой-то содержательностью. А так у тебя вся картина из шпатлёвок состоит. Ну вот здесь, здесь да, уместно всё. А здесь вот вдруг почему-то светло. Чего? Светло, да, там темно. Такой? Также и вот этот верх. Чего бы сразу не сделать с содержательностью. О, сразу крышу чем-то. Да, да, да. Не то. Краски много и никакого э, результата. А результат ну, в том числе в тенях, которых нет. То есть, понятно, что нужны фактуры, но нужен нужны рисунок, свет, тень. Тоже. Вот огромные два куска, которые не работают в картине никак. То есть они вообще не выполнили свою задачу. Это не выполнил тем, что он не стал теми к линии соприкосновения. То есть, ну что толку, что он зеленый. Смотри, если он не выполняет свою задачу. Понимаешь? Приказ, как сразу все преображается. А это даже оранжевит, и это никто же никак не выражен. Понимаешь, они теперь работают, у них функции есть. Ты видишь, у меня появляются нависания, а, у меня появляется э, рисунок. То есть это не просто пятна-пятна, перечень пятен, но, во-первых, и перечень-то более точный. И шпатлевка менее грубая, да, какая-то такая с оглядкой на, на содержание. постепенно оно выплывает, да? Uh -huh. Ну вот так постараюсь все-таки. А смотрите мне. Ну это художник делал. Сто <свас> процентов. Тогда ну не хвалил, что ты уже не это самое, да? <свас> <свас> ты уже ничего не чувствуешь. <свас> <свас> <свас> <свас> <свас> ну идеальный тут вообще. Там и кисть я смотрю, да? Нет, в предыдущих картах то Ряд успехов. Смотри, какой здесь интересный момент. Вот этот вот глубокий кусок угу. очень выразительно подрезан вот этим. И сразу появляется угу. эта змейка ухода береговой. Правильно, что полосато, но как-то недостаточно э -э, на полосате. Можно было еще более выразительно. Я задействовал и одну тональность, и один цвет, и другой, и третий. коричневый. Смотрите, вон, на столе, да. на другом. Там он, где? Там, где Смотри, довольно глубокие вот эти вот тени. Ты как-то их не добрала. Я их сначала сделала, потому что там более такие красно-коричневые, какие-то. идея досок. То есть эту идею досок, конечно, можно еще поддержать мазком кисти, но все равно уже Смотри, И прорезь, и густая красочка вместе создали настроение, да? Дощатое. Он какая каменюкочность. Слушай, Анечка, что ты хотел сказать? Ну, раз у тебя такие вещи получаются, в тираж срочно. И тогда и дерево вот этим. Ну что я вижу, вот она, вот она укладка, да, хорошая, хорошая. качественная, очень качественная. Поэтому делай, на здоровье, да оно получается. Давай. Молодец. Культур-мультур. Да точно тебе говорю? Ну, полемо. Могу даже сказать, какую картину посмотреть. Там знаешь, у Полины есть картина, где э, из старого, э, старенького такого дачного домика да -да -да. помнишь ведет э, молоденькая свою бабушку, вот и там это вот прямо так же. Даже не знаю, что тебе здесь сказать. Ну классно, вот эти все борозды, ой какие вкусные звучат, Суперски, тонально выдержал. А что ж ты так с архитектурой? Мучаешься. Так я вот даже не знаю, что тебе сделать. Ну, дать порисовать немножко, да? Потому что я смотрю, ну этой вот. Хорошо, хорошо. Ну это да, понимаешь? Это вот надо чувствовать еще. Так просто так не сделаешь это надо чувствовать вообще, ну, может быть чуть светлее может, да, много, сзади да, чуть, чуть темнее сделаем а может быть вот такой там довольно такой суровый кусок а может вот такую нежненькость оставить вот, когда она все так рассеивается да, да, в небо потому что очень красиво все вот. Может быть, из-под теневой здесь подсунуть светиков. Вот, немножко насадить теневую и из-под нее светики. Ну, или, может быть, сама теневая уже создает эффект. Но лучше немножко поддать, чтобы эта обозначенность была видна. Заодно склон. Вот. Передние листья, вот эти вот передние листья, пусть будут более а, теплы, mm -hmm. чтобы они отделились. Плюс более белесы в некоторых случаях. Это небо, то есть угол уклона листа отразил mm -hmm. небо, и вот мы видим белое звучание листа. А здесь более едкие листья, например, то есть тут более теплые, здесь более едкие, чтобы они вот повыскочили сюда. Вот. И тогда немножечко доусилить вот эти веточки. Вот это, вот эту углу нарастить. Ага, не, не хватает. хватает. Ну, не знаю, тогда я не буду лезть, потому что ты с этим всем справляешься. Ладно. Чуть-чуть вот такая подрезанность, особенно снизу, mm -hmm. очень выгодно всегда, вот эта подоконничная подрезанность звучит. Mm -hmm. Ну, вот сейчас я. любят акцентные звучания на уголочках. Вот, чтобы прямо уголочек чуть-чуть звякнул. То есть не всю не по всей длине запустить эту э, звон этот, а только уголочки. А здесь смотри, я холодной тональностью. Рефлексиком чуть-чуть отделил от задника. Тоже хорошо прозвучало. Вот дошло сюда. И вот здесь акценти но вот здесь вот. не вдоль всего, вот именно вот здесь. Вот не по всей длине, а вот в уголочном месте. Ты понимаешь? Mm -hmm. Вот на каждом шагу в уголочном месте происходит это? То есть именно архитектура любит вот такие вот подчеркивают. Ну, не только хотя архитектура. По сухому тебе уже деликатно, да. деликатно, что это не пролезет сейчас рука этой кисти нужно подбирать подходящие. Вот если бы мы с тобой, вернее, ну, если бы, допустим, у меня было бы миллион заказчиков. Ну, как у Айгазовского, а он потом работы этих э, учеников, бы, а, а он, работы учеников там, подписывал, чтобы они выгоднее проголосовали. В общем, я с тобой бы мог в тандеме, уже так зелень вкусно писать, это, это редкость. У меня не всегда так. У меня тоже не всегда. Ну да, я еще правда тоже не всегда, но, но уже, уже какая заявка мощнейшая. Сегодня прям прорыв какой-то. Я так понимаю, что так однажды зацепившись за успех, уже все, уже можно и, и стать в этой отрасли хотя бы. Ой, смотри, как, как мазочки нечаянно вкусно легли, да? Хотя не так, но такое то усложненное, интересное. В общем, такие вот уголочные места чуть-чуть можно поподчеркивать. Хотя уже, в принципе, понаподчеркивался. но тоже вот есть где-то. <сосы> <черт. сосы> вот здесь, когда будешь рисовать тоже. <сосы> Небочка можешь немножко напятнить <сосы> большей светлостью. Чуть-чуть. <сосы> чуть-чуть. <сосы> <сосы> <смотри. сосы> вот так, чуть-чуть. оно стало как бы круглее а то оно было э, довольно плоским да а сейчас она стала как будто круглее как бы вот такое стало mm -hmm. да. подробный ой как красиво слушай ну ты даешь такую травку не mm -hmm. слишком подробный кусок он должен быть более обобщен. Да, да. Хороший? Смотри. Обобщен. Да. Так и было, ну да, да сначала. Просто ты его стала э, писать, как и все остальные участки. А здесь он а Нет, он, на, плане? Нет, он на периферии, а не на переднем плане. В данном случае это не передний план, а периферия. Передний план вот он, а это периферия. Понятно почему, нет? Нет. нет. Ну такой, никакой. Угу. Вот, вот, смотри, как все. О, это так культурненько, это так умненько. Так, только вот туда воду не надо отправлять. Это неестественно. Может быть, действительно тебе хотелось увеличить количество воды, но, но не за счет того, что она подпадет вверх, там некуда идти. Ей... как разрослась да? Ну, да вот ее границы Тем статьям культурным. Поленовщина в чистом виде. Красивый цвет, красиво, все, но слишком заняла пространство. Вот если бы оно было смещено бы сюда или оттуда росло бы уместно, а так никак. Нечестный этот ход. То есть вот так вот. Но это все равно, что. Облако нарисовать вот здесь в середине. Mm -hmm. То есть облако должно быть смещено либо сюда, либо сюда. Но никак не середине. Вот так же и здесь. Никак не... Mm -hmm. Как он? Бисектрисом называется. Mm -hmm. <с> mm -hmm> Трубу mm -hmm. на крыше. Mm -hmm. Как ты сегодня сработала? Мне кажется уточки не нужны, они уже не, они как, лебеди, Берегу, как, как лебеди в картине, но уже перебор, да. с гортензией, если на нее лисеробку сделать потом. Ну сделаем, давай сделаем. Сейчас. А это не так красиво. Да? Мне кажется с гортензией нужно затянуть. Да, это естественно. Да, естественно. Просто... Сделаем вид, что из него сделали мостик, потому что мельница давно не работает. Ну хотя бы на время. Потому что либо да. надо срисовать этот кусок. И вот у него Чуть-чуть светится макушечка. Проход такой. Да, вот такой проходик сделали И себе. И не боится.